Говорил мне, что ты такая красавица. Если бы я знал заранее, бы снизил цену. Да, я тоже рада с вами познакомиться. Вы поможете мне разыскать мкать моего отца? Сергей многое может. Некоторые даже говорят, что Сергей может все. Но Сергей скромный человек, поэтому просто будем считать, что Сергей может сделать почти все. Да-да, в скромности вам не откажешь. Чем могу помочь? Я думала, вы сами все прекрасно знаете. Конечно. Но Сергею нужна вся информация из первых рук. Продолжай. Мне нравится смотреть на твои губы, когда ты говоришь. Так вы поможете мне? Или и дальше собираетесь на меня таращиться? Как говорится в пословице, рука руку моет. Хорошо. Итак, мой отец исчез. Я хотела встретиться с ним в музее, где он работает. Но когда я туда пришла... Да-да, Сергей прекрасно об этом знает. В таком случае, что вы хотите узнать? Чем занимался твой отец в последние несколько недель? Над чем он работал? На кого он работал? Хм. Честно говоря, понятия не имею. Вообще-то, мы с отцом очень редко говорили о его работе. Он может часами говорить на всякие научные темы, а я уже через пять минут начинаю зевать. Поэтому в определенный момент мы решили больше никогда не обсуждать его работу. Это плохо. Очень плохо. Понимаю, но теперь это все равно не имеет никакого значения. В любом случае, я не знаю ни над чем он работал в последнее время, ни на кого он работал. Помимо своей работы в музее, он читал лекции и готовил какие-то доклады. Но это все, что мне известно. Единственное, что могу сказать, в последние несколько дней... Он был немного рассеянным, будто постоянно о чем-то думал. Но о чем именно? Так мы ничего не узнаем. Птичка недавно принесла мне на хвосте, что сегодня на Тунгуску уходит еще один поезд. Все это имеет отношение к каким-то научным экспериментам, но каким именно я не знаю. Да это сейчас не важно. Как бы то ни было, мне пришлось привлечь старых знакомых. Привлечь? Старых знакомых? Ученых и просто людей, хорошо знающих район под Каменной Тунгуски и побывавших там в прошлом. Их, эм, скажем так, попросили сотрудничать. Некоторые согласились добровольно, некоторых пришлось убедить. Понятно. Хорошо. Может так случиться, что с ними находится твой отец. Он в опасности? Если он не наделает глупостей, у него не будет никаких проблем. Обычно так бывает. Как нам его вытащить? Мы вовсе не собираемся его освобождать. Но, как я уже говорил, Сергей может сделать практически все. Один э, мой старый знакомый ждет тебя у входа на станцию. Он тебя встретит и передаст тебе пропуск и форму. Как только ты окажешься в поезде, сможешь изучить обстановку. Времени у тебя должно быть предостаточно. Охранники обычно в пути только и делают, что пьют и играют в карты. И, кстати, ты едешь под именем Нины Перковой. Настоящая фамилия может тебя выдать, если твой отец действительно находится в этом поезде. Итак, я должна сесть на поезд, нейтрализовать охрану и освободить отца. В одиночку. Отличный план. Просто отличный. Когда ты его найдешь, тогда и подумаем, как его спасти. Не волнуйся, Сергей никогда не оставит такую попочку в беде. Что ж, теперь мне точно ничего не страшно. Простите меня, просто я немного волнуюсь за отца. Я очень рада, что вы мне помогли. Спасибо. Все в порядке, милая. Не зря же меня называют Сергей Добрая Душа. И не забудь, даже если ты узнаешь что-то, что покажется тебе непонятным, Сергей все сможет выяснить. Хорошо. Посмотрим, что мне удастся выяснить. Хорошая погода, правда? А, да. Я бы даже сказал слишком хорошая, чтобы сидеть здесь. Товарищ Юшин сменит тебя на посту. Очень мило с его стороны, не правда ли? Что? Но почему? Следуй за мной, нужно поговорить. Сегодня не мой день. Это совпадение? Или они выяснили, что Сергей подкупил одного из солдат? Как бы то ни было, у меня большие проблемы. Сергей уехал, мой сотовый здесь не берет, И мне нужно как можно скорее попасть на поезд. Нина, сейчас самое время для гениальных мыслей. Мне нужна идея. грязь и отбросы. Специалисты называют это мусором. Ну что, пороемся в мусоре? Отлично. Ржавая гайка и железное непонятно что. Именно мелочи и делают нашу жизнь счастливой. Орешек, все шутки насчет того, что он мне не по зубам, строго запрещены самим сценаристом. Это похоже на определенное это Черт, понятия не имею, что это такое. Я уже все сокровища вытащила. Я конечно могу еще немного повозиться в грязи, просто для удовольствия, но лучше в другой раз. Бедная таратайка совсем развалилась. Даже будь у нее колеса, вряд ли эта штука сдвинулась бы с места. а без колес даже и думать об этом нечего. Эта штука здорово заржавела. У людей в ее возрасте такие же проблемы. Здесь все насквозь проржавело. Ручка не двигается. Надо ловить момент, пока рабочий смотрит в другую сторону. Посмотрим, что едят на завтрак русские сантехники. Толстая резинка. Без сыра и без ветчины, но зато четыре слоя масла. Это заграждение здесь для того, чтобы никто не упал в открытый канализационный люк. Хотя было бы логичнее поставить его со всех сторон. Испортить человеку работу? И так идея не очень. Особенно... Если это здоровенная работяга. К счастью, они не такие тяжелые, какими кажутся. Либо это два камня мудрости, либо просто пара кирпичей. Длинный резиновый шланг. Испорте человеку работу. И так идея не очень. Реклама корпорации Гартуза. Невероятно дорогой. Нигде не берет. Паршивое обслуживание. Если это тот мобильный, который вам нужен, отправляйтесь к нашим конкурентам. Если это не так, приходите к нам. Компания телекоммуникации Гартуза предлагает идеальные условия для каждого. Это то, что вам нужно. Подключайтесь. Они теперь повсюду. Дома они мне не один десяток своих брошюр навалили. Выражение его лица слишком уж злобное. Когда работа в радость, люди обычно выглядят по-другому. Добрый вечер! Уже так поздно, а вы все еще работаете? Очень смешно, да? Вам, наверное, смешно, что бедняги приходится работать допоздна, еще копаться в чужом дерьме. Очень смешно, да? Ха-ха. Вижу у вас отличное настроение. Я не хотела смеяться над вами. Честное слово. А, ну, простите. Просто я сейчас немного раздражительный. Сегодня у меня вообще-то должен быть выходной, и... Да, и теперь мне приходится работать в две смены, только потому, что эти болваны-солдаты не могут воду в сортире спустить. Надеюсь, вы не из них? Нет, что вы, не волнуйтесь. Хорошо. Когда я поймаю того, из-за кого я вляпался во все это дерьмо, я сделаю с ним такое что его будет тошнить от одного слова «туалет». Да, послушайте, а нельзя ли сменить тему? У меня очень хорошо развито воображение, и мой завтрак начинает проситься наружу. Работать в свой законный выходной – это ужасно. Я бы тоже дерьмом зашла. Простите, сорвалась. У вас уже были какие-нибудь планы на сегодня? Сходить в кино, посидеть в баре, еще чего-нибудь? Да, я на рыбалку собирался. Взять пару пиво, посидеть, понимаешь, на бережку, да. Да, был у меня один такой. А? Ничего, ничего. Рассказывайте дальше. Ну я просто хотел как следует отдохнуть. Может, завтра получится. Если бы хоть раз в лотерее выпали правильные номера. Вон та машина, она ваша? Нет. Она здесь, кажется, уже несколько лет стоит. Я даже не уверен, осталась ли в ней хоть одна рабочая деталь. Лотерея. Что в ней такого особенного? Тут проводят лотерею. В нее можно выиграть кучу денег. Знаете, я ведь уже 20 лет играю в лотерею. Но так ни разу и не повезло. Но сегодня Сегодня мой счастливый день. Я это с самого утра чувствую. Сегодня последний день этой дерьмовой жизни. Куплю себе домик где-нибудь у реки. А может, и рек тоже куплю. И тогда... Ну да. А потом будете сидеть весь день с удочкой на берегу. Я знаю. Именно. Но самое дурацкое... Надо угадать каждый номер в том самом порядке, в котором они выпадают. Если первые три номера совпадают, тоже можно что-то выиграть. Но чтобы взять реальный куш, все цифры должны быть правильные. Это значит, в самом худшем случае, если хотя бы одно число будет неверным, все равно полностью проиграешь. Ну, только я выиграю. Восемь, пять, шесть, пять, 4, девять. С этими цифрами у меня начнется новая жизнь. А значит, солдаты испортили вам выходной. Они что, ни с того, ни с сего здесь появились? Нет, не то чтобы ни с того, ни с сего. Несколько дней ходили слухи, но мне и в голову не приходило, что их будет так много. Не представляю, что они здесь все делают. Неужели вы хотите сказать, что сюда прислали немерено солдат, а вы не знаете зачем? Ну, здесь всегда есть солдаты. Это же военная станция. Но столько народу здесь уже давно не было. Говорят, их всех отправляют в Новосибирск. И для чего же их туда отправляют? Понятия не имею. С нами они не разговаривают. Считают, что они лучше нас. А у самих в башке пусто. Только и способные, чтобы выполнять чужие приказы. Мне сказали, что вместе с ними едут какие-то ученые. Совсем недавно на поезд грузили огромные клетки. Не представляю, что они задумали. Клетки? Да. Видимо, в поезде есть пленные. Может, потому и клетки. Клетки для пленных? Они держат моего отца, как дикое животное в клетке. Надо срочно попасть на поезд и освободить его. Что ж, мне пора? Мне тоже. Этот путь ведет к переваренной вчера курице. Вкуснятина. Я не могу туда спуститься. Рабочий стоит на пути к трубам. Отсюда можно осмотреть всю зону. Я лучше буду вести себя как можно незаметнее и постараюсь быть осторожнее. Насколько можно судить отсюда, эта лампочка на 60 ватт. Выигрышные цифры 3, 5, 6, 5, 4, 9. Всего одна неправильная цифра. Рабочий будет рвать на себе волосы. Если все эти сигареты выкурил один караульный и только за сегодня, Ему явно стоит подать заявку на участие в одном из этих телешоу, где ставят новые мировые рекорды. Сергей говорил, что я попаду туда без каких-либо проблем. И что теперь? Очень полезно, когда стоишь под окном своей возлюбленной, а в дом тебя не пускают. Обычный камень. У парня, который занял место агента Сергея, вид очень внушительный. Посмотрим, удастся ли мне проникнуть на станцию на одном обаянии. Привет, красавчик. Привет. Ты тут совсем один, да? Можно составить тебе компанию? Мне все равно. Так, так. Крепкий орешек. А ты много куришь, да? Да, я знаю, что это вредно. Но бросить не получается. Все перепробовал. Поэтому я и рад, что меня сюда поставили. Здесь хотя бы курить можно. Сигарету. Да, спасибо. Мне надо успокоиться. А разве на станции можно курить? Курить строго запрещено. Здесь у них наверняка такое хранится, что пол Москвы можно спалить. А что здесь хранится? Понятия не имею. Если честно, не очень хочется выяснять. Меньше знаешь, лучше спишь. Очень мудрые слова. Можно мне одолжить у тебя газету на пару минут? Что? Нет, ни за что. Медсестра как раз собирается вправить мозги доктору. Что, прости? Только не говори, что ты никогда не слышала про сибирскую сагу. Даже смутно не представляю. Что это? Сериал в московских новостях. Потрясающая любовная история. Последние три недели они каждый день публикуют новую главу. Я так думаю, что медсестра... Да, прекрасно. Дальше можешь не рассказывать. Наверное, очень захватывающее чтение. Ты ведь почти дочитал, да? Нет, и дочитаю не скоро. Я специально читаю медленно, чтобы растянуть удовольствие. Конечно, у меня и дома есть газета, но здесь делать совсем нечего. Так что я могу почитать спокойно. Не терпится узнать про заговор старшей сестры. Нет, хватит. Доктор запретил мне переживать и волноваться. Ты охраняешь вход на станцию. В этом есть особая необходимость? Есть. Вход туда строго воспрещен. Господи, как будто не ясно. Я же флиртую с тобой, баллон. О! И поэтому они поставили здесь такого сильного, мускулистого парня, как ты. Что? Ты меня имеешь в виду? Естественно. Уверена, они долго думали, кого назначить на столь ответственный пост. А потом пришли к выводу, что только ты способен как следует выполнить это задание. Ты отлично подготовлен и просто из... Да, наверное, ты права. Я служу всего три года, но уже многого добился. Конечно. Я ведь женщина, и я чувствую себя намного спокойнее, если знаю, что нашу Родину защищают настоящие мужчины, такие, как ты. И все же интересно, что здесь такое происходит, если тебя выбрали охранять этот вход на станцию? Вообще-то мне запрещено об этом говорить. Это военная тайна. Но, по-моему, здесь замешаны спецслужбы. Вся станция кишит людьми, подозрительно не вызывающими подозрения. Ты ведь не из ФСБ, правда? Я? Нет. Конечно, нет. Ух, мне повезло. Чуть не проболтался. Не хотелось бы мне повторить судьбу одного моего сослуживца. Его только что увели. Конечно, я все понимаю, черт. Я почти заставила его все рассказать. А твоего сослуживца куда увели? Он скоро вернется? Боюсь, что нет. Двое, которые забрали беднягу, были, судя по всему, из ФСБ. Ого. А за что его забрали? Не знаю. Но лучше и не спрашивать. Неуместный вопрос может оказаться для тебя последним. Раз уж к ним попадешь, выбраться будет не так легко, если ты вообще оттуда выберешься. Большое спасибо за информацию. Не за что. До встречи. Ух ты, рогатка. В детстве мы постоянно стреляли из них по банкам. Рогатка заряжена и готова верой и правдой служить своему создателю. Обычная сигарета. Черт, это уже третья лампочка за месяц. Какой идиот заказывает это дешевое дерьмо на самом интересном месте? У парня, который занял место агента Сергея? вид очень внушительный привет ёшин ничего особенного не происходило нет все тихо выигрышные цифры 3 шесть пять девять. это газета что можно мне ее взять бери лампочка все равно перегорела она конечно была уже старая. Но теперь ее заменят не раньше, чем через пару недель. Надо заполнить форму, ее подпишет дежурный офицер, потом ее отправят в министерство по факсу. Там ее рассмотрят три комиссии, и если мне повезет, лампочку все-таки заменят до того, как я уйду в отставку. Да, бюрократия, она и в Африке бюрократия. Так как насчет газеты? Да забирай. Выигрышные цифры немного подчистить результаты, и выигрыш обеспечен. Счастье будет длиться недолго, но ведь это лучше, чем если его не будет совсем. Дурацкий любовный роман с продолжением, чуть-чуть подправленные результаты лотереи, а счастливить сразу двоих одним движением. выражение его лица. привет есть новости из подземного мира? нету я лучше не буду отвлекаться а то начальник мне устроит Последний выпуск. Сможете узнать, поедете вы завтра на рыбалку или нет. Ура! Я выиграл! Выиграл! Немедленно отправлюсь домой и расскажу жене. Да какой в этом смысл? Лучше сразу отправлюсь к своему любимому месту и всю ночь буду ловить рыбу. А утром первым делом уволюсь. Решите выйти замуж за богача знаете я буду у реки будем надеяться он не станет торопиться с увольнением длинные железные палки красно-белая лента ограждения Такая, что глаза слезятся. И причина этому вполне очевидна. Коробок сухой. Видимо, его уронил кто-то из осинизаторов. Кто-то из солдат решил устроить урну из этой дыры в полу. Могли хотя бы уронить туда пару золотых колец. Это слив со станции. Тяжелая крепкая дверь. Замок открыт. Но кажется, саму дверь заклинила. Коробок спичек из клуба Леди. Внутри несколько спичек. Длинный резиновый шланг. мысли. Масло сгодится на смазку. Теперь я могу поставить домкрат, но крутить его правой рукой и при этом держать машину левой, нет, так не пойдет. Попробую использовать кирпичи в качестве опоры для этой кучи хлама. Эти штуки могут поднять что угодно. Готово. не знаю, что в них. По-моему, похожи на токсичные отходы. Покрашена красной краской. Что это значит? Здесь нет ни замочной скважины, ничего подобного. По крайней мере, на первый взгляд. Вентиль. Он открывает и закрывает трубу. С какой стати мне это делать? С какой стати мне это делать? Пока я не получу ответа на этот вопрос, я ни к чему не притронусь. Больше там ничего нет, кроме нескольких предметов, которые мне бы не очень хотелось описывать. Ни одной перекладины. Видимо, чтобы никто не смог туда подняться. Либо эта лестница изначально была в ужасном состоянии, либо здесь не рады гостям из канализации. Нет, так мне туда не забраться. Железные прутья слишком длинные и, скорее всего, просто застрянут в стоке. Жаль, что нельзя использовать их в качестве перекладин для лестницы. У тебя потрясающие мускулы. Ты действительно такой крепкий... Или это все жирок? Ну, вообще-то, я немного качаюсь. Хочу, чтобы через 10 лет на мою фигуру еще можно было взглянуть без слез. Естественно, на вид фигура у тебя просто великолепная. Только говорят, что качки обычно могут выжить тяжеленную штангу, а банку варенья открыть не в состоянии. Погоди, давай сюда твою банку с вареньем. Ой, я что, задела чью-то гордость? Банки с вареньем у меня нет. Зато есть вот эти железные палки. Давай их сюда. Это мне на один укус. Вот это да! Впечатляет! Юшин отлично над этим поработал. У парня, который занял... Привет, Юшин! Нет, все тихо. Если я буду вставать на самый край перекладин, они должны выдержать мой вес.